А знаете ли вы, что означает сиреневый цвет? Чтобы разобраться в этом вопросе, надо просто посмотреть это короткое видео. Сиреневый это цвет таинственности, загадочности, нежности и весны. Он символизирует светлое и чистое будущее, новые начинания, креативность, нежность и чувствительность. По своей природе этот цвет состоит из сочетания синего и красного, а эти цвета, в свою очередь, символизируют мужское и женское начало. Поэтому любой оттенок середнего цвета запросто может создать атмосферу, которая будет по душе как мужчинам, так и женщинам. Если рассматривать сиреневый цвет с психологической точки зрения, следует рассказать о том факте, что этот цвет обозначает сильную зависимость к людям, образу жизни и вещам. Почитатели этого цвета настолько сильно кому-то или чему-то привязываются, что очень болезненно переносят расставание. Если вы выбираете сиреневый цвет в одежде, это значит, что вы творческая, чувствительная и утонченная личность. Вас можно характеризовать как человека, который способен и посочувствовать, и побороться за справедливость. Этот цвет – своеобразный идентификатор любознательности, уверенности и в тот же момент впечатлительности. С помощью этого цвета можно научиться черпать из своего сознания созидательную силу и освободиться от глубинных страхов, которые тревожили вас долгое время. Сиреневый цвет просто необходимо использовать в интерьере, ведь он несет в себе тепло и уют. Главное выбирать гармоничные оттенки и правильно их сочетать с другими цветами. Также у этого цвета есть свои целебные свойства. Сиреневый цвет влияет на психику, сердце и кровеносные сосуды. Это неординарный цвет, который способен дать жизненный заряд. Без него человек становится чрезмерно серьезным и замкнутым. Поэтому не отказывайте себе в этом цвете и смело экспериментируйте с разными оттенками. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.